Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня мы пойдем искать точку опоры на глубине себя. И здесь есть разные точки опоры, интересные, возможно, мы о них с вами еще и поговорим. Но сегодня я хочу предложить рассмотреть такую точку опоры, которая напрямую связана со словом «опора». Это позвоночник. Позвоночник действительно центральная часть всего скелета – и на позвоночник, по сути, закреплены большая часть органов и систем человека. Отсюда его такая важность. И не случайно говорят, что здоровый позвоночник найти можно только у одного человека из 150. Даже не из 100, а из 150. Вот такая редкость это, и такая важность этого органа. Я по себе знаю, потому что у меня были серьезные проблемы с позвоночником. И я вот сейчас могу сказать, что он нашел способ восстановить свой позвоночник. И даже массажист, который стопат, рассматривали мой позвоночник, сказали, что так восстановить самому в принципе нельзя. Но я восстановил. То есть это все реально работает. Опять же методы... Правда, я использовал не только физические, но и, в первую очередь, энергетические. Потому что позвоночник – это еще и энергетическая система. Многие это не понимают и работают только с физикой этого важного органа. А он еще, я говорю, и энергетическая система. И на этой почве, на таком понимании позвоночника, как об энергетической системе, я и построил свои практики, их несколько практик. И эти практики э, сложились в очень интересную, э, интересный такой э, э, курс, э, курс. Это курс называется «Пробуждение». В этом курсе все начинается с позвоночника, и позвоночник, по сути, все, весь курс, он поддерживается очень в хорошем состоянии и в результате через три месяца позвоночник восстанавливается. можно сделать такой форсаж, можно использовать короткие практики это есть у меня также волшебные таблетки которые непосредственно работают с позвоночниками тоже только можно взять именно для позвоночника волшебную таблетку, небольшую такую где где-то 12 практик, и вы довольно быстро сможете свой позвоночник привести в порядок. Вот те, кто использовал мои э, практики работы с позвоночником, оценили их простоту и эффективность. Буквально за короткое время многие получили э, высокие результаты. То есть, э, э, друзья, могу с уверенностью сказать – это важная, первое, это важная точка опоры человека, его организма, всего тела, позвоночник. И э, здоровых позвоночников очень мало. По сути, они позвоночник несет огромные нагрузки. И причем не только физические, но и энергетические, и родовые. Все в нем это проявлено. Поэтому это довольно больной орган. Один здоровый на 150 Человек, согласитесь, это большая редкость. Третье, что позвоночник можно восстановить, можно восстановить самому. Это вот важный момент, который тоже хочу вам донести. Так что занимайтесь упражнениями, которые позволяют вам позвоночник держать в хорошем состоянии. Упражнения на самом деле простые, просто нужно системно этим заниматься. Я каждое утро делаю практики для позвоночника. Две-три практики каждый день. И это занимает всего в общей сложности минут, может быть, 7-8. Вот в курсе пробуждения все это хорошо показано. Там и видеоматериалы есть. Ну и волшебные таблетки, посвященные специально позвоночнику тоже. Все это есть. Итак, друзья, восстановите. Сначала обратите внимание. На свой вот этот вот орган, очень важный, это позвоночник, это важнейшая точка опора всего организма. И второе, займитесь им, обратите на него внимание, и займитесь им. И вы сможете за короткое время многие свои проблемы из организма убрать, благодаря здоровому, более здоровому позвоночнику.